Привет, я Алексей Сашняков из компании Latitude. В этом видео я расскажу про фиброцементный сайдинг Кедрал. Им обшит наш офис на спутнике, так что можете прийти посмотреть вживую. Фиброцемент – это современный фасадный материал, который уже прошел проверку временем. Выпускается в Бельгии международным концерном Etex. Во всем мире это стандартный, обычный материал. Упрощенно он состоит из волокон целлюлозы и высококачественного цемента. Это отличная, экологичная, безопасная облицовка для дома. Фиброцементный сайдинг «Кедрал» выпускается в виде досок длиной 3,6 метра и шириной 19 сантиметров. Доступно 32 цвета. Поверхность может быть под дерево или гладкая, слегка фактурная. Фасад набирается стык в стык, елочкой или шип -пас. Сайдинг, который собирается по системе шип называется кедрал-клик. Он бесшовный. Вот пример сборки. Доски ставятся горизонтально, вертикально, по диагонали, как вы захотите. На нашем сайте latituda.ru есть фотогалерея. Посмотрите больше фотографий. У Фиберсемента так много преимуществ, что сразу не поймешь, какое главное. Он не требует ухода и покраски. 10 лет гарантии на покрытие, 50 лет службы. Не горючий. Прочнее и основательнее винилового и металлического сайдинга. Не шумит, ремонта пригоден, Не боится циклов замерзания и оттаивания, в отличие от клеевого фасада из искусственного камня или кирпичной кладки. Не отваливается и не теряет геометрию. Сайдинг кедра монтируется проще, чем любой другой фасад. Вы с легкостью найдете мастера или разберетесь сами при наличии прямых рук. Это вентилируемый фасад, монтируется на деревянную или металлическую по систему с утеплением или без. Монтаж можно проводить в любое время года. Классно, что из этой доски вместе с фасадом вы можете сделать и откосы дверей и окон, подшивку кровли, углы. То есть один материал идет на весь фасад. Можно и нужно сочетать доски разного цвета. Инструкции и видео по кедралу есть в интернете, в том числе и на нашем канале YouTube и на сайте latituda.ru Там же есть онлайн-калькулятор стоимости, материалов и работ Хотите обсудить фасад для дома? Звоните мне, Алексею Сушнякову, 8 920 555 0099 Приходите в наш офис на спутнике возле автосалона Рену, чтобы вживую посмотреть и пощупать облицовку фасада, увидеть варианты монтажа У нас есть образцы всех цветов Вступайте в наши паблики ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграм, чтобы посмотреть и обсудить стройматериалы, которые мы предлагаем. Увидимся!